Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает свою программу. И сегодня у нас четверг, 15 декабря, время в Чикаго, 11 часов утра, время в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 9 часов утра, ну, а в Москве в этот час 20 часов, 8 часов вечера, и у нас, как всегда, в это время по четвергам... Э, Женская гостиная и ее хозяйка Анастасия Хру... Хручинская, которая сейчас представит свою гостю. У нее, правда, там шумновато, но вы как-то этот да, так, вопрос решите. На рабочей рабочая обстановка. Ничего. Рабочая обстановка, да? Хорошо, да. тогда, Настя, тебе слово, пожалуйста, начинайте. Спасибо, между добрый день, дорогие друзья. В эфире Спасибо. Женская гостиная, и я ваша ведущая Анастасия Хрущинская. И сегодня у нас на проводе Минск. А, и, привет э, всем! Да. да, привет! Это э, дизайнер, э, белорусский молодой дизайнер Екатерина Тикота с нами на связи сегодня из Минска, и она у нас прямо с места событий, буквально с, yeah. с модного маркета. Как раз у нее сейчас... Но ну, она сейчас нам все расскажет. Вот, я буквально пару слов сейчас расскажу, что, что мы сегодня будем делать, о чем будем разговаривать. И уже стремительно приближаются новогодние рождественские праздники. У нас здесь вообще скоро, прям совсем уже, потому что в США рождественники, более такой важный праздник на территории России, Белоруссии. У нас страны СНГ более важный праздник Новый год. И мы решили сегодняшнюю программу сделать такой праздничный. У нас сегодня уже практически рождественский выпуск. И поговорим мы сегодня про моду и стиль. Ну, в общем, казалось бы, да, что в женской гостиной самое оно, разговаривать о таких вещах, хотя мы вроде иногда о более серьезных каких-то вещах разбирали, но мне показалось, что это очень важно, потому что а, мода и стиль, а, и, в общем, стиль как таковой, он отражает индивидуальность человека. И то, как мы развиваемся, то, что мы из себя представляем, а, наша внешность, она очень часто отражает. И в гостях, как я уже сказала, у меня сегодня потрясающий, удивительный, прекрасный, Самый мой любимый дизайнер из Минска, Екатерина Тикота. И Спасибо, Катя, да, Пожалуйста, не стесняйся. И Катя, она является основателем марки Тикота Юник. Это удивительный абсолютно бренд, который просто стремительно занял позиции на белорусском рынке моды за свою неповторимость и уникальность. В чем же уникальность этого бренда? В том, что Екатерина создает абсолютно авторские вещи, практически в единственном экземпляре, аксессуары домашних домашний э, текстиль из того, что уже имеет свою историю, а также из новых Кинул. материалов. Да, и Катя помогает своим клиентам подчеркнуть свою уникальность, опланить и сохранить природные ресурсы. Вот поэтому она у нас сегодня в гостях, потому что мы все за э, гармоничное развитие, да, и в моде, и в природе, и во всем. Катюш, еще раз Привет! Спасибо, что ты согласилась принять участие в нашей программе. И пару слов расскажи, как вообще родился твой бренд, как вот эта марка возникла, потому что история потрясающая. Она такая очень глубокая, очень духовная. Я ее давно знаю, потому что мы с Катей дружим, но я думаю, что наши радиослушатели с огромной радостью ее услышат. Вообще бренд родился три года назад. Я скажу, что я была связана просто с темой сохранения земных ресурсов, экологии вообще изначально. А, географ-биолог по образованию и долгое время работала в экологических организациях и потом на телевидении какое-то время работала, но пришло время уже когда мне было 25 лет и я такая понимаю, так а, задала просто себе вопрос хочу ли я вот быть дальше на телевидении так, как это выглядит сейчас и пару, пару дней хватило на то, чтобы ответить себе на этот вопрос, тем, что нет и нужно двигаться дальше, нужно действительно делать что-то свое, то, что приносит радость, то, что помогает чувствовать свою значимость. Ну, то, что это не бесполезная жизнь, это то, что действительно может быть полезно кому-то еще. Ну и тем более с детства у меня воспитывали родители так, что, возможно, нужно обращать внимание не только на себя, но и на окружающую среду в первую очередь. То есть это важнее, чем... Жить просто в свое удовольствие. Вот так и, собственно, появился бренд, то есть сначала это были переделки какие-то, сначала это были, а, на самом деле... И... Я хочу, Нет, тебя да? прерву на секунду, я да. хочу пояснить нашим радиослушателям, что, может быть, из моего представления это было не совсем понятно, что Катя работает не только с, с созданием новых вещей, да, она еще переделывает старые вещи. На самом деле это сейчас крайне актуальная тема, потому что э, человек, конечно, ну, достигнув определенной точки благополучия материального, да, мы уже уже имеем очень много вещей. Мы, скорее всего, mm -hmm. сейчас и производство стали уже более дешевые, и все вот да, в да, таком да. ключе развивается. И, конечно, у нас вещей много. И вроде бы как бы с вещью ничего не случается, да опять же, потому что у нас есть стиральные машины, у нас есть хороший уход за вещами. Они не изнашиваются так, как это было у наших бабушек и дедушек, и даже у наших родителей. Даже и, возник... жизни, да, да и... и, соответственно, возникает а, проблема, что у, у нас mm -hmm. уже всего слишком много. И при этом, как всегда, как у каждой женщины, да, полный, полный Ничего. шкаф один да. Вот. И Катя занимается удивительным, абсолютно, на мой взгляд, направлением. Она переделывает уже готовые вещи. То есть она их одухотворяет, она вносит в них какую-то новую удивительный... жизнь. Да, новую жизнь. Вот. Да, Катюш. Рассказывай. Ну, да, ну вот, собственно, да, ты, ты рассказал мне кажется, даже больше, чем я. Вот, новая жизнь, которая помогает просто... Ну, с одной стороны, да, это тема сохранения земных ресурсов, и с другой стороны, это энергетический такой посыл, когда мы помогаем вещам-то, например, наших любимых там бабушек или мам прожить еще одну жизнь. Ну, на самом деле, еще отбор вещей – это немаловажное значение имеет, потому что прежде чем работать с вещью, я отбираю ее. То есть, это действительно не безумное принять любую вещь, а отбор вещей и с точки зрения энергетики. То есть, это очень чувствуется, когда берешь вещи, ну, ты говоришь, даже платье мамы или бабушки, и совсем другая энергетика. И, конечно, хочется с этой энергией еще много-много хорошего сделать. А ты работаешь, то есть ты сама находишь, отбираешь вещи, или бывает такое случается, что к тебе приходит клиент и приносит что-то, говорит, вот я хотел бы с этим поработать. Бывает, что приносит, но если я чувствую, что я не могу даже взять в руки эту вещь, я не могу с ней работать, то соответственно работа не получается. Бывает. Энергия прежде всего, да? Да. Связь энергетическая. Это очень важно. Мне очень нравится твой подход, но я знаю, что у тебя еще новые, новые линии одежды тоже, ты выпускаешь достаточно такие сейчас популярные вещи, как свитшоты, футболки, ну, помимо остальной, принтами, остальной да. одежды, то есть, да, как, какие, со своими уникальными принтами. Я знаю, что у тебя была удивительная коллекция, я, кстати, обладатель одной из вещей, сагральная геометрия, мне очень нравится. То есть для тебя все-таки духовный смысл, да, моды, он важен? Ну, в первую очередь, да. То есть во всем должен быть смысл. То есть не, просто штамповать вещи, это есть для этого масс-маркет, а, а именно делать вот, даже принт какой-то с определенным смыслом, то есть свои впечатления, чего-то заложить в него, это... Ну, такое не может быть в масс-маркете. Действительно, мои впечатления, переживания, и я рада, что я могу делиться ими, и они потом... Так, у нас тут произошел небольшой технический сбой, потому что Екатерина сейчас с нами выходила в эфир из своего магазина, который как раз недавно открылся. Я сейчас надеюсь, она к нам подключится заново. Вот. И пока я буквально пару слов расскажу, как раз что они... она недавно стала как раз открыла свой магазин, вот, и я надеюсь, что она сейчас с нами будет на линии, и как раз этот э, шоу-рум, который она представляет, вот она с нами да, да что-то что у меня что тут прерывается, у ну, у нас в Минске вообще несколько последних дней очень плохо с интернетом, Сейчас все хорошо? Да, мы тебя слышим. Не знаю, как я пока ну, тебя не, не, не вижу. Но, да. Ну, давай продолжим. Я как раз сказала, что вот у тебя недавно, mm -hmm. у вас открывается, почему у нас такой такой достаточно, а, как бы в походных, да, в таких стремительных условиях у нас проходит и Встреча, что... да. Да, потому что ты находишься в своем шоу да, который вот у вас сейчас недавно открылся. Новая площадка, да. Да, расскажи пару слов просто. У нас, поскольку с Минском у нас такие очень серьезные глубокие связи, я думаю, mm -hmm. что на нас студии из Минска тоже слушают, будет интересно, если у кого-то будет возможность навестить твой магазин. Да, ну в первую очередь хочу сказать, что у меня есть студия в центре города, можно прийти туда действительно, посмотреть вещи вживую, вот, выбрать ткани какие-то уже для того, чтобы работать с ними. А сейчас временный период, то есть предновогодний, у нас с 10 по 25 декабря, в новом торговом центре, который открылся, торговый центр «Балерея». Вот У нас открылся шоурум «Белорусский дизайнер», 20 брендов представлено, 20 брендов, которые представляют страну, и, ну, вот, в том числе, как я, на, за пределами Беларуси, то есть на мировых площадках. Вот, ну, очень приятно, что пригласили. На самом деле приятно быть частью вот такого большого мероприятия, потому что попасть на него вот четверо масштабы торгового центра. Это действительно очень круто. Я довольна. Сейчас ждем еще открытие. Открытие вот планируется 17 18 декабря официально. Вот. Ну и будет, я думаю, что очень много людей. Так что ждем. Очень круто, очень здорово, очень рада, что ты так стремительно развиваешься, что у тебя такие направления. И давай все-таки сейчас уже как раз перейдем к теме нашего разговора, да, что такое вообще да. мода и стиль вот в твоем понимании, как человека со вкусом, как человека, работающего с людьми, как человека, работающего с одеждой, потому что, возможно, сейчас как раз вот такое новогоднее время, вот эти праздники, угу. и сейчас вот этот астрологический Новый год, когда самый короткий день в году, и как самое время сделать какие-то новогодние резолюции написать планы на будущее и возможно да. поработать со своим стилем да и что же такое мода и стиль почему это так важно в твоем понимании а, ну в первую очередь хочется сказать что такое мода и что такое стиль мода это краткосрочное что-то я... краткосрочное явление в плане выбора одежды то есть мы сегодня модные в одном, а через неделю уже совсем в другом, а стиль это то, что остается с нами и не, не один сезон, то есть и 4 и 5 сезонов, это то наше ощущение себя, внутреннее ощущение себя, в котором нам комфортно, в котором а, мы красивы, в первую очередь для себя и для других в том числе, и мы действительно подчеркиваем свои достоинства, и можем показать себя, то есть рассказать о себе посредством одежды. Вот. Поэтому я больше за стиль, мода это, ну, вот как я言, а, и, а я говорила, краткосрочное явление, а так как я не любитель некоторых модных тенденций, которые, ну, Слишком пропагандируется, для меня это где-то вызывает даже дискомфорт, скажу так даже откровенно, потому что... Ну-ка, ну расскажи, а... против каких-то Для меня обилие поеток может быть уже в силу возраста, там зеркальное платье, которое полностью там змеиная кожа, это уже не мой формат наверное, ну или то, что я по крайней мере знаю, что точно не одену вот, ну а что касается тенденций, я могу рассказать, и тенденции, кстати, на будущий год, те, которые я очень даже поддержу, и они тоже в том числе появились в моей последней коллекции Привет Юпитерс, которые ездили закрывали украинскую неделю моды в этом сезоне у тебя О, прям астрологическая да. такая коллекция, да? <смех> да, <смех> да <смех> <меня> <смех> потом... Юпитера как раз <смех> очень актуальна, да, кстати. Да, мне потом <смех> мои клиенты, когда я уже встречалась с ними в Минске, делала маленькую такую домашнюю встречу в кафе, говорили, слушай, ну ты же понимаешь, что Юпитер это Я говорю, так я как бы с этими мыслями ехала. Вот и что это много про наполненность, и действительно очень сильная планета. И все к тому, что действительно коллекция получается очень сильная, и приятно, что коллеги. Опять у нас идет какое-то прерывание, что-то со связью. Не, неудачно как-то у нас сегодня, к сожалению, получается. Очень жаль, потому что Катя вс всегда есть, что ей рассказать. Надеюсь, что сейчас она к нам опять вернется на наш эфир, на наш звонок. Как-то вот такое космическое что-то. Ален, видимо... да, Катюш, а, да, что-то да, у нас что время идет. Со, со связью. Со связью, Я да, здесь, но... видно да. меня, слышно? А слышно тебя хорошо? Меняюсь да, раз, да, мы, да мы мы тебя. Угу. Так как я в городе, может быть, поэтому есть прерывание угу. а, связи. Вот, и по поводу коллекции, да, то есть действительно она была оценена, и встретились, и новая площадка была очень приятная. Что... Много обсуждали, много говорили, и действительно очень много положительных отзывов. Вот, и по тенденции, наверное, нужно рассказать, что Конечно, у нас да, очень новых, интересно. Да, в Новом в чем, в чем встречать? В чем встречать? Или это сейчас уже, это все-таки тенденция не актуальна? она такая к нам пришла еще из наших от наших бабушек, дедушек, там, родителей, да, или сейчас уже просто встречаешь в том, что тебе не нравится, или все-таки есть какие-то предпочтения по цветам, или как, как ты считаешь? Ну, для меня главное, чтобы было комфортно и подходило по цветотипу, на самом деле. Потому что мы все разные, и у нас у всех разный цвет кожи, волос, глаз. То есть у нас разная комплекция, и если просто следует тенденциям моды, ничего удачного не получится. То есть мы модными точно не будем, и там супер... Там то, что сходит с подиумов, там идет, заходит на ура на подиумах... Человек э, там, в обычной жизни может смотреться в этом настолько олеповато, что э, носить это, даже если это будет одна единственная ночь, ну, может быть достаточно странно и испортить настроение себе, ну и впечатление для окружающих. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно быть э, в своем стиле, то есть действительно подчеркивать свои достоинства, но из тенденций, которые действительно могут помочь направить что-то, выбрать э, по цветам или по фактурам могу рассказать мы тебя внимательно а, слушаем да моя большая любовь это бархат и очень здорово что бархат продолжает быть одной из последних вот тенденций из прошлого сезона переходит и вот в этом сезоне бархат на волне и это очень круто это действительно благородная ткань которая под... ну так, так сейчас. отлив настоящего бархата он действительно смотрится достойно и так что хочется смотреть завораж, ну платит из бархата действительно завораживает, я думаю, что он многим идет, ну нужно скажи, ну, пожалуйста, о... Катя, а как да? вот в повседневной жизни? Мне кажется, бархат это такой торжественный материал, он очень обязывает, он очень такой претенциозный, да, если мы представим, и он такой винтажный даже в чем-то. Но он, я знаю, он, Более да, торжественный, да. Да, потому что он все-таки напоминает как раз о каких-то старых временах. Я знаю, что ты большая да. поклонница винтажа. Вот, наверное, поэтому... он как, как его в повседневной жизни сочетать? Вот интересно совершенно для меня. Потому что мне кажется, что, ну, не знаю, пархатный пиджак, но Вы это знаете? только в оперу, в театр куда-то, да, или платье, это уже будет очень... Так, может, ну да, это будет действительно смотреться празднично, и я бы тоже рекомендовала вещи из бархата на определенные мероприятия, то есть пойти просто в офис на работу, нужно понять, что что он тебе будет. Действительно бархат еще есть разного качества. То есть если у нас Дорогой наряд, то есть это Слышь. видно сразу, если бархат высокого качества, это тоже будет видно, поэтому здесь уже нужно понимать еще какого эффекта мы хотим добиться, то есть если это просто обычный день, то, э, например, юбка из бархата mm. до середины икры, обыгранная блузка, вполне подойдет для того, чтобы пойти в ней на работу, то есть даже если, вот, например, пятничный день, как обычно сейчас в офисах модно делать пятницу таким более свободным от дресс-кода днем, Вполне будет уместно для того, чтобы потом пойти вечером, например, с подружками гулять. А как вот, ты ну... считаешь, мы вообще, женщины, должны нарядно выглядеть каждый день? Или это все-таки должно быть как бы различие? Не, ну понятно, что не на спорт, да, там может да -да -да. быть, ну, хотя для спорта тоже можно нарядно выглядеть очень красиво. Но тем не менее, вот твое личное мнение какое? Я думаю, что мы должны выглядеть прекрасно всегда. Абсолютно. Может быть, не всегда нарядно, потому что ага. я понимаю, что бывает там, слишком много движений в городе, там кто-то с ребенком перемещается, например, где-то нарядно может быть сложно, потому что если, например, юбки из какой-то особенной ткани, они ну, обязывают соответствующий полностью образ. То есть, если, например, у нас как сейчас зима, да, то есть пальто должно быть соответствующим, потому что мы не оденем пуховик под вечернее платье, например. Ну, в смысле, на вечернее платье, извините. Вот. И действительно, нужно смотреть и по сезону, и по тому, куда мы планируем дальше двигаться. Но всегда нужно выглядеть в Я за этот вариант. Даже если. На нас простые вещи, но если они ухоженные, если мы дополняем их аксессуарами, если мы соответствующие сами выглядим, то есть не слишком злоупотребляем косметика, но при этом подчеркиваем свои особенности индивидуальные, это очень здорово. Ну вот, такое мое мнение. Здорово. А ну, бархат... Э мне очень нравится, да, такая тенденция замечательная. Я прям сразу представила себе, как можно это обыграть на самом деле, да. Наверное, даже, знаешь, вот можно какие-то аксессуары использовать, которые с бархатом сейчас очень модно, текстильные аксессуары. И достаточно много людей, которые их изготовляют. И вот, допустим, какая-то бархатная брошь или какой-то бархатный шарф, да, он всегда украсит и как раз позволит нам оставаться именно в тренде, да, как сейчас модно говорить, принято говорить. А что еще, кроме бархата? Еще много зеленого цвета. Как не да, от хаки до а, ярко-зеленого, то есть все, что мы любим, цвета, которые встречаются в природе, то есть а, в сафари. И вот даже вполне до эквалиптовых лесов. То есть все вот эти зеленые оттенки, они тоже будут в тренде. Мне кажется, что это тоже очень здорово, потому что я сама любитель зеленого цвета. Но лично мне не каждый зеленый идет цвет. И я так люблю, люблю повыбирать. То есть оттенки зеленого, тут действительно все сложно. Вот. Но я очень рада, что зеленый в тренде. И сейчас можно эту тенденцию поддержать на Новый год и быть Второй елочка или первая елочка, вокруг которой будут ворочать хороводы, или которая по крайней мере точно привлечет к себе внимание. Вот. Так что я за зеленый свет, и я рада, что а, он сейчас у нас появя... появляется. Ну, мне кажется, тебя еще откликается, потому что для тебя тема экологии вот она mm -hmm. не она не да. звук, она для тебя очень важна, да, и зеленый это цвет земли, это цвет листвы, цвет радости, да. цвет возбуждения, и в общем он естественно для... такой, потом это один из тех цветов, которые естественны для человека, мне кажется, то есть он не искусственный да. абсолютно, не притянутый за уши. Здорово. А что еще? Какие у нас еще есть рекомендации? Еще, еще расскажу из того, что по моделям модные оборки, то есть обилие таких женственных, действительно женственных каких-то моментов, то есть когда много складочек, сборочек, оборочек, кружева, это все действительно в тренде, и еще, наверное, самым популярным уже опять не первый сезон является пати-сорочка, а-ля сорочка, как будто бы ночнушка, но если это э, не из самого хорошего... Так, у нас опять проблемы со звуком, дорогие друзья, я очень извиняюсь, очень мы хотим быть в работе сегодня, и очень интересно Катюша рассказывает, но, к сожалению, опять какой-то пробел со звуком, я надеюсь, она сейчас сможет к нам подключиться обратно, вот, и продолжить нашу беседу, пока я еще жду ее на звонке. И буквально я, наверное, расскажу. Да, бархат. Мы поняли. Зеленый цвет у нас еще. Катя ты с нами нет, к сожалению, пока у нас еще нету соединения. Я очень извиняюсь, дорогие друзья, что вот так у нас сегодня прерывисто получается. Алло, алло, да, Татючка, алло? мы тебя ждали. Что Извините, что-то у меня, да, со связью здесь. Мобильный интернет пока в Беларуси не лучше качества. Ну, ничего, мы Но... пожелаем Беларуси реализоваться. Я... Да, мы продолжим. Мы все равно тебя ждем, и очень нравится, что ты Я рассказываешь, поэтому мы стараемся поддерживать. А и, итак, зеленый цвет, что еще? Про да, платье-сорочки, которое mm -hmm. уже не первый сезон у нас, и хочется сказать, что тут нужно быть тоже очень аккуратным, я фанат вообще из натуральной тканей, когда будут эти платья то есть шелк. И, кстати, если это будет платье-сорочка из бархата и с оборками, это будет вообще просто бога. Я еще из зеленого Света, общем, все тренды, попасть тренды. Да, да еще, например, если оборки будут э, как-то украшены дополнительными декоративными элементами, то это будет вообще просто бомба. Вот, так что, да, все модные тенденции можно действительно совместить. И главное, чтобы э, исполнение платья и, собственно, сама ткань были достойны... Уровень, который вы хотите выглядеть. Скажи, пожалуйста, вот Счастливый. мы, конечно, я счастливо провожу зиму в Калифорнии, Ой. но я прошу прощения, дорогие друзья. У нас действительно здесь нет зимы сейчас, и в общем достаточно тепло, и как-то вообще летом всегда легче модно выглядеть, да, стильно выглядеть, а зима, она наносит определенный, а, определенный отпечаток, и, в общем, конечно, если ты можешь себе позволить иметь там 5-10 платьев в гардеробе, то, как правило, пальто, ну, одно-два пальто или там что-то теплое, ты можешь себе позволить, а уже больше теплых вещей ты не будешь покупать, да, точно так же, как и с зимней обувью, то есть ты какой-то ограниченный есть определенное по количеству и по выбору моделей. Как выглядеть стильно зимой? Потому что все-таки, я знаю, что сейчас такая суровая зима, сейчас в территории да. Европы, да, Не вот морозы. Морозы, холодно, да, снег очень рано выпал, да, обычно в декабрь еще всегда был такой полуосенний, да. а тут прям уже совсем зима-зима. Так вот, что что ты посоветуешь как дизайнер, как человек моды для зимы, именно вот так, чтобы, чтобы было классно? Чтобы было классно, и, главное, тепло. И тепло, да, да не замерзло. Да, учитывая наши, а не ваши координаты на карте. В этом сезоне, кстати, опять многослойность и объемность приветствуются. То есть какие-то объемные пуховики всевозможных форм, всевозможных цветов очень приветствуются. И чем необычнее пуховик... Чем он больше, более громоздкий, тем лучше. Хотя у нас, я, кстати, в Минске еще такой тенденции не видела, то есть очень необычных плоховиков пока не встречала, поэтому пока ждем, когда Минск сама не планируешь верхней одеждой заниматься? А, ну, как-то пока нет. Для себя пальто, да, но вот так нам, ну, вот для клиентов только если попросят, то есть это какая-то индивидуальная работа, но в целом пока... Это направление не рассматривают. Есть куда-то ну, вливаться, вот. в общем. Да, есть как бы сейчас мысли, ну, пока пуховикам пока не пришла. вот. Также, если какие-то принты есть на пальто, это тоже очень круто. Например, кто не носит пуховики, кто-то носит пальто. Очень востребованный, да, чтобы был какой-то необычный принт. Еще по обуви хочу отметить, что очень рада, кстати, тому, что несмотря на то, что все хотят быть модными, но и утепление тоже пришло в моду, и поэтому носить валенки и какие-то теплые типа аля валенки или типа ук, но при этом украшены вышивкой или бисером. А, то есть какими каким-то вот аппликациями это все тоже становится модным. И у нас, кстати, замечала, что уже второй сезон девушки очень востребованно носят такую обувь. Это очень круто. Вот. Ну, то есть смотрит не только за красотой и тенденциями, но и за тем, чтобы было теплом. А вот интересно мне, я знаю, что ты следишь, конечно, за, за модой вообще в целом мире, но как ты считаешь, вот существует ли какая-то национальная идентификация в моде, да, вот мода она в той же вот Беларуси в России или в Европе я знаю, ты везде ездишь очень много путешествуешь mm -hmm. поэтому для тебя это вообще такой как бы источник вдохновения как ты считаешь и существует вот именно национальная идентификация люди по-разному одеваются в разных странах мира если честно да все-таки чувствуется чувствую я Конечно, отдельно хочется отметить путешественников, которые в любой стране видно, что это путешественник, а не абориген, вот, поэтому про путешественников не буду говорить. А вот насчет того, что и зима у всех разная, тоже можно отметить, что в Европе и, например, у нас люди по-разному. То есть у нас встретить человека в пальто зимой ну, – это скорее, скорее редкость. Вот, либо там, это куртки какие-то, пуховики. Да, вот. Обязательно с меховой подстежкой. То есть, то, что очень часто можно встретить. А в Европе этого меньше. То есть, в основном носят пальто, да. Но есть и куртки, но они более укороченного формата. Потому что, я так понимаю, что и ветер другой, и морозы не такие крепкие. То есть, не каждая европейская с наша. И выглядят, конечно, мужчины, и женщины по-разному. То есть у нас, и... непосредственно и в Европе. В Азии, у меня кстати, сейчас подруга поехала, работает в Китае, у нее там плюс 25, и зима, говорит, немножко холодная, но она там впечатлена все равно выбором пальто. Они тоже любят носить какие-то куртки укороченные, но совсем другого качества, чем предпочитаем мы. То есть это не такие покупники. поэтому тоже хочется отметить. И вспоминая, кстати, американскую зиму, так как мне в прошлом году посчастливилось побывать в Америке как раз таки в зимний период. А, хочу сказать, что, ну, да, видно, что все-таки зимы отличаются настолько, что люди выглядят совсем не так. Действительно, а, широты и менталитет все-таки, а, они обязывают и на другой как бы, внешний вид. Скажи, пожалуйста, а шубы еще носят вообще, и как этот да. тренд сохранился, носят. и как, какая сейчас шуба модная, из натурального меха, или все-таки лучше, ну, если мы поддерживаем, то я, может быть, очень корректно да, тебе задала вопрос, у тебя как экологичный, носят ли, или все-таки искусственный мех, и какие шубы должны быть, да, опять же, все равно зима, актуальна. кстати, интересно, что здесь даже несмотря на то, что здесь тепло, да, ну, Сан-Франциско, где я живу, это город вообще интересных трендов, интересных концепций, абсолютное такого проявления индивидуальности. И я знаю, что люди носят, несмотря на душу тепло, они носят такие облегченные шубы, очень часто именно из искусственного меха. Но искусственный мех вообще легкий материал, он дает возможность вообще любой фасон реализовать. Да? Если, скажем, из натурального меха нужно учесть, давать структуру, покроешь курки, то, допустим, искусственный мех это, в общем-то, ткань просто определенные фактуры, она дает уже невероятный полет фантазии. Как носить шубу? Какой силуэт у шубы? А, ну, скажу про то, что происходит у нас. У нас ходят шубы, и молодые девушки, и женщины, которые уже постарше, и эта тенденция пока не уходит из нашей страны. А, заметьте, что девушки, которые больше следят за модой, которые, ну, можно, которых можно видеть на показах у нас на неделях моды. А, они предпочитают носить, кстати, шубки из, да, больше искусственного меха, но тогда они отличаются совсем другого цвета. А, они, это видно, что уже искусственный мех, который окрашен дополнительно, и чаще это какие-то яркие цвета, которые привлекают внимание, такие даже немножко кричащие. И мне кажется, что в этом нет ничего плохого, если все грамотно подобрано между собой, то есть дополнительное обувь и сумочка соответствуют общему образу, то все супер, почему нет? Главное, чтобы это не слишком вредило в окружающей среде. Ну, действительно, сейчас мода так развивается стремительно, новые материалы приходят на смену старом, новые технологии, поэтому даже сейчас искусственные материалы, они становятся максимально приближенными, если вы следите если, за экологией, если вы хотите поддерживать окружающую среду и не хотите как бы, участвовать в убийстве животных, да, скажем так, уже назовем вещи своими именами, то, конечно, можно найти на самом деле очень интересные фактуры и действительно реализовать себя. Моя самая любимая тема – это украшения. Я обожаю самоукрашения, у меня очень их много, и я всегда своим В своих подруг знакомых я агитирую за то, что украшения носить, потому что а, одно и то же платье, надев его с разными украшениями, ты будешь выглядеть совершенно уникально, удивительно. Mm -hmm. а, какие тенденции сейчас в украшениях? Да? Что сейчас модно? что Я вот знаю, несколько лет назад G-Crew, такая американская марка одежды, mm -hmm. она просто взорвала маркет, взорвала рынок именно тем, что они имплементировали в моду большие такие как бы искусственные эм, бриллианты до да, искусственные стразы которые стали носить повсеместные то что казалось там может быть, эм, еще ну, даже в 2000 е алиповато вдруг стало очень модно и даже простой укра украшение оно яркое обычно громоздкое для прошу прощения оно вдруг одеты с обычной простой рубашкой да, просто хлопковой рубашкой оно превращает твой Аутлук, да, вот твой вид в совершенно новый, удивительный образ. Сохраняется ли эта тенденция на крупные большие украшения? Будет ли носиться вот эти вот большие стразы, да, вот искусственные камни? Или сейчас все-таки как-то поменялось что-то? Вот самое удивительное, что появилось все-таки, да, два направления. Или совсем полный минимализм, то есть это простые формы, то есть буквально там украшение из металла, просто какой-нибудь образ квадрата, либо прямоугольника, и как-то абстрактно воспроизведены вот это сейчас как одна из тенденций в плане а, дополнительного ну, второе И вторая тенденция – это обилие как раз-таки аксессуаров, то есть или минимализм, или обилие. То есть вот что нам диктуют. И я думаю, что как раз-таки работа на два фронта, то есть все находят то, что им нужно. И чем больше украшений, чем больше, вот, например, на шее, это все выглядит как гроздья разноцветные, это только приветствуется, это очень круто. И, ну, понятно, что все это нужно понимать, как сочетать с одеждой и другими атрибутами гардероба, то есть и сумочка. Должна быть тоже какая-то определенного формата. Если что, чтобы спрятать туда все украшения. Из этого потребуется случай. Да, если что, все снять, да, и потом переодеть. Да. А скажи, пожалуйста, а какой силуэт сейчас, вот мы, ты сказала об оборках, платье, рубашка, еще какие силуэты сейчас остаются в моде, что, какая линия, да, потому что, ну, если хочется сейчас пересмотреть свой гардероб, да, на предмет того, что актуализация вещей, да. Что, что, что оставить, что пока убрать некоторое время? Потому что будет циклично, все возвращается, можно потом опять же обратиться к тебе и попросить переделать вещи старые. Ну да, на самом деле женственная формы сейчас на пике, и я очень рада, что так она сейчас такая тенденция, и... Юбки и карандаши, кстати, тоже имеют большую привилегию. Много одежды с вырезами, то есть декольте. И одной из основных, кстати, тенденций будущего сезона, это одно открытое плечо. То есть, как раз таки, если вот в прошлом сезоне, чтобы два открытых плеча было, то есть это вот то, что я говорила, платье на бретейлер, да, чтобы открытые плечи были, то в этом в будущем сезоне одним из трендов является именно платье с, на открыт, с, откры, с открытым одним плечом. Вот, так что такая намек на открытость, он опять у нас присутствует уже который сезон. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал зеленый цвет, а какие еще цвета будут модные? да? Потому что, может быть, не все любят зеленый и не всем он mm -hmm. подходит. Вот какие еще цвета будут в тренде? Очень э, лиловый, тоже популярный. Он тоже идет, кстати, немногим. И нужно правильно подобрать свой лиловый, а, желтые оттенки и очень много еще синего. То есть так, такие более, получаются насыщенные цвета, да? да? То есть они такие более глубокие. Ну, я не знаю, Тут может пастель. быть, это я так представляю. Uh -huh хотя, наверное, можно в тех же тонах да, для лета сделать такую пастельную гамму, но это вообще цвета обязывают, надо сказать, то есть это да. не универсальные ни разу цвета, если еще зеленый как-то так, то тот же львовый, да, и желтый, в общем, цвета достаточно сложные, и их тяжело комбинировать. А, кстати, вот какие у тебя, я знаю, что для тебя вообще цвет имеет первостепенное значение, какие ты могла бы mm -hmm. дать советы именно на комбинаторику, на цветовую, что, что если человек не знает, подходит, не подходит. Тем более сейчас, в вот, последние годы, очень модно сочетать сложные принты, да, когда мы там дорожки mm -hmm. с клетками носим, или какие-нибудь полоски, с каким-то сложным геометрическим узором, и я много вижу примеров, что люди не всегда, ну, то есть они что-то увидели, да, да, поскольку сейчас вот эта тенденция к модному блогерству, mm -hmm. она весьма популярна, да, люди увидели какую-то картинку на деле, но на них это все не смотрится. Какие тут есть секреты, какие есть нюансы? А, ну, нужно не забывать про фактуры, которые мы сочетаем, в первую очередь, то есть и Фактура, например, шероховатая низ, например, если бархатная бузка, о, бархатная юбка и, например, глад, гладкий верх какой-то, будет очень здорово сочетаться, например, какой-то топ из, ну, каких-то блестящих, ну, немного блестящего такого формата, вот, то есть фактуры мы должны отметить, не всегда стоит... А все одно и фактурой одевать, а то есть скорее это упрощает наш образ, вот. Потом, а -а -а опять же, гармоничное сочетание аксессуаров, то есть не перебарщивать, но при этом и не забывать, что они еще и по цветам должны сочетаться с нашим основным гардеробом, то есть то, как мы выглядим, например, а -а в этот день. Ну, но... и самое главное, наверное, чтобы мы чувствовали себя комфортно в том, как мы одеты, потому что если кому-то комфортно носить такую фактуру, ну, сочетающуюся между собой фактурой и человек не хочет слушать ничего, как бы, переодеться, то, наверное, не стоит ему говорить лишний раз, потому что каждый, каждый чувствует себя комфортом в том, как он есть. Но советы все равно, как бы советы стилистов, я все-таки не стала бы им пренебрегать, потому что это действительно помощь, и сейчас очень много полезной информации, можно найти в интернете, что с чем можно сочетать, все-таки это стоит учитывать. А какая обувь? Мы вот про обувь еще не поговорили, кроме валенок. Кроме валенок, ну, тоже много обуви. Обуви открытой. то есть, ну, это уже касается как раз таки будущей весны и лета. Босоножки с тонкими переплетениями э, тоже будут в тренде. Устойчивые каблуки, и чем необычнее каблук, тем лучше. Вот, так что любительницам фишечек есть что показать. Вот, ну и необычные цвета, то есть яркие цвета в обуви тоже в этом сезоне будут приветствоваться. Ну, в общем, по большому счету так вот в зеленый, в зеленом цвете в бархате, а так, в общем, все, все остальное, как бы мы, мы можем вполне применять все, что у нас есть, да? Я так думаю, мне, мне такое ощущение. Да. То есть. А как ты считаешь, вот этого можно научиться или все-таки это врожденное качество? Вот мне всегда этот вопрос очень интересовал, потому что ну кто-то вот Смотришь на людей, да, ты идешь по, по улице, всегда, как бы, ну, женщины, они вообще склонны смотреть друг за другом, там, наблюдать, да. кто во что одет, у кого какие сапоги, там, какое платье, и есть, безусловно, люди, которые просто, ну, всегда выглядят очень привлекательно, очень интересно, Не вне зависимости от того, сколько стоит их одежда, они умеют как-то преподнести свой даже, там, а в недорогих одеждах, украсив какие-то аксессуары, применив или а, сумку, да, или какие-то туфли, то сразу уже облик меняется. А есть люди, которые вот как не пытаются, все равно ничего не происходит. Можно ли этому научиться, как ты считаешь? Ты знаешь, я сторонник того, что все равно внутри нас заложены наши качества, которые мы должны. Которые мы потом чувствуем, что они должны проявиться в первую очередь. И... Но и научиться тоже можно. Для этого нужно просто больше труда. То есть, когда необычаемых людей нет, нужно найти правильный, грамотный подход ко всему. Вот. Ну, а нам, девушкам, хотящим, хотящим выглядеть всегда хорошо, этому нужно обязательно учиться. Вот. Для того, чтобы выглядеть хорошо и чувствовать себя хорошо. Мне кажется, что это правильно. То есть все-таки э, стоит иногда почитывать да, модные да. сайты, смотреть за тенденциями, смотреть не пренебрегать этим, если ты хочешь выглядеть индивидуально и красиво, да, все-таки это имеет смысл э, как бы вот этот реализовывать этот визуальный образ э, через просмотр каких-то источников, да, после которых ты сможешь уже для себя что-то понять в своей индивидуальности. И ты знаешь, кстати, если кто-то ленится или, например, не может найти какую-то литературу, я бы рекомендовала даже просто смотреть фильмы. Фильмы о женщинах, там, Одри Хёбберн, да, то есть много фильмов сейчас, кстати, такого характера, которые рассказывают о домах моды, это тоже помогает, это прививает вкус, это помогает отличать вкуса, дискуссии, найти свой стиль. И вот если кто-то не может найти как источник вдохновения для того, чтобы выглядеть хорошо какую-то книжку, или там журнал, то есть литературу какого-то такого формата, можно действительно смотреть а, фильмы. Это очень помогает. И просто загугли там фильмы о стиле, или там, самые стильные женщины в фильмах, это тоже будет хорошим источником вдохновения и поможет создать свой уникальный образ. То есть девушки, которые могут послужить примером, как нужно выглядеть. Вот из что я могу порекомендовать. Еще у меня такой вопрос опять же к Новому году он, <coughs> а, потому что у нас в стране, да, вот и, и в Беларуси, и в России в СНГ, да, очень популярна вот эта идея цветового Нового года, да, мы всегда придаем значение символу какому-то, да, вот следующий, наступающий год у нас будет годом петуха. А, mm -hmm. и, соответственно, насколько будут актуальны красные платья? Вот мне просто прям интересно этот момент. Имеет смысл <с акцентировать <с себя на красном платье. Я знаю, кстати, что ты в своей коллекции как раз вот последний ты на показе вышла в красном платье. В белом с красным сердцем. А, белым, подожди, а, а вот а красное такое было платье. Красное, красное да, тоже было. Это... Потом уже как дополнение, что в коллекции тоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, так, да так, было такое красное платьем? платье, как быть? Я думаю, что красный это тот цвет, который должен быть красное платье обязательно, как и черное платье, должно быть в гардеробе любой девушки. То есть это без разговоров. без этого невозможно. Белого может до какого-то времени не быть. А вот красное и черное обязательно для особых случаев. Красный, красный это такой универсальный цвет, да, который как раз... Да, да, найти. но нужно не забывать, да, ни, даже не 50 оттенков серого не настолько важны, как 50 оттенков красного, потому что действительно разнообразие красного цвета иногда затрудняет выбор платья, потому что не всем идет определенный оттенок красного, нужно искать свой красный. То есть тут а уже вот, нужно смотреть на цветотип. Ты, ты сегодня уже несколько раз говорила про цветотип. Я как раз хотела а, бы узнать, вот, как, как, как вообще распознать свой цветотип. Вот я, например, опять же, кроме меня никого нету, поэтому я все про себя разговариваю. Я вот так до сих пор и не знаю, какой у меня цветотип, и как вообще к этому, ну, именно подойти к этому вопросу, если ты не знаешь, что тебе может помочь... Угу. Какие -то. есть признаки да, определения цветотипа? Ну, вот я в начале нашей беседы немножко говорила, то есть цвет волос, цвет глаз, кожа, mm -hmm. это все наши прир... данные природой, природой особенности, которые мы можем, конечно, изменить, то есть это линзы или перекраситься, но цвет кожи тоже можем, конечно, там, очень перезагореть. Но все равно это наши индивидуальные особенности, которые вот, и являются основным источником, который, на который мы должны опираться, когда выбираем одежду. Есть в интернете, можно просто поискать информацию, то есть по цветотипам, то есть вообще, изуч, вообще выделяют четыре основных. Типа, но они могут быть еще смешанными, то есть я, например, хоть отношусь и к теплому типу, стараюсь себя унести в холодный, то есть поэтому немножко более холодные оттенки помады использую, и волосы немножко оттеняю более холодными цветами. Ну, вот У кого на... ну, вот. кто-то по природе расположен к одному, но тянет к другому. Так что бывает, бывает по-разному. А еще у меня вопрос по тенденциям, может быть, вот я не знаю, насколько ты готова, по прическам есть какие-то тенденции сейчас? Но я думаю, что ты как, как человек стиля, как человек моды, все равно тоже знаешь какие -то направления, что mm -hmm. у нас какой образ прически, какой укладки должен, ну, как бы рекомендуют стилисты доминирующим в семнадцатом году. А, опять же, продолжение естественности. Очень э, приветствуется натуральный цвет. Э, можно только немножко его подчеркнуть с, с помощью тонирования. Вот, естественные локоны, то есть, и мне, мне очень радостно, что у нас в Минске тоже, Беларуси, тенденции как раз-таки переходят к тому, чтобы показать естественный цвет волос, хотя вот еще полгода назад амбре было популярно, но сейчас... Какие-то выгоревшие локоны, они являются в тренде, но это уже старается меньше использовать, все равно парикмахеры. Вот, то есть больше, больше естественности. Вот, и стрижки укороченные, то есть укороченный болт, либо максимальная длина, которая помогает тоже подчеркнуть женственность. Спасибо, Катюша, очень интересно. На самом деле, прямо столько идей, хочется все бежать и реализовывать, да? тем более, что до Нового года еще две недели. А, дорогие друзья, у вас есть еще возможность пересмотреть свой гардероб, найти то самое платье, туфли, может быть, даже валенки, да, в которых вы смогли да -да. встретить. Кстати, а как ты относишься к идее а, Новый год всегда встречать в чем-то новом? Ты поддерживаешь? Есть, это, или, ты, или это все-таки полежитки да, такие? Если честно, я лично сама не придерживаюсь этого и скорее платье выбираю по настроению и по месту проведения Нового года, потому что, ну и, соответственно, по компании тоже, которая может быть, потому что прошлый Новый год я встречала а, на даче у друзей, можно сказать, в полевых условиях, в большей части на улице, и речи о каком-то платье быть не могло, то есть это была зимняя куртка, это были зимние сапоги, то есть максимально утепленные, потому что это было не в Беларуси, и нужно было максимально утеплиться, и речи о каком-то платье быть не могло. Вот, поэтому все по ситуации и по настроению. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. И, конечно, с кем вы встречаетесь, это тоже, конечно, задает настроение. Но если в хорошем настроении, нам будет комфортно, как бы мы не выглядели. Вот. Так что я думаю, что главное – чувствовать себя уверенно и не забывать о том, что мы свою внутреннюю уверенность формируем не за одно мгновение, а это работа, которая проходит у нас не один день, не один час. То есть, это нужно работать над этим. И вырабатывать свой стиль за один час невозможно выработать. То есть, это все-таки многодневная, многолетняя практика. И, как любая работа над собой, тоже требует постоянной работы. Ну, вот такие рекомендации. Спасибо большое, Катя, огромное спасибо, очень интересно спасибо. ты все рассказываешь, очень люблю с тобой разговаривать. Я хочу напомнить, спасибо. дорогие друзья, с нами сегодня был молодой белорусский перспективный и очень популярный дизайнер Екатерина Тикота, основатель бренда Тикота Юник. Я хочу от нашей радиостанции поздравить Екатерину с наступающим Новым Годом и также пожелать ей успехов в новом шоу-руме, чтобы у тебя там все продавалось, чтобы можно больше клиентов, чтобы... Ну и ты расширяла возможности, да, и чтобы твои, твоя одежда прекрасная, красивая, очень экологичная, очень модная, она была, встречалась не только в Беларуси, да, и в странах СНГ и Европы. Мы тоже на американском рынке имели бы возможность ее, ее а, покупать. Ну, не знаю, ты, можешь тоже нашим слушателям что-то пожелаешь, к Новому Конечно. году, раз уж мы да. такую миссию взяли для себя как рождественский выпуск. так что будем, будет очень приятно услышать твои пожелания. Да, спасибо, Настя, я хочу тоже поздравить всех радиослушателей вот, с наступающими праздниками, и хочу пожелать самое главной гармонии внутри себя, гармонии с окружающим миром и чувствовать себя уверенно, и это в первую очередь уверенность себе поможет и выглядеть нам хорошо в любой ситуации. Вот, а, любите себя, любите своих близких, любите людей, которые рядом, и а, как можно больше улыбайтесь и радуйтесь тому, что у вас есть. Вот, всех с наступающими праздниками! Спасибо большое, Катюш. Я надеюсь, ты нам еще потом что-нибудь расскажешь, потому что я знаю, что у тебя... Ты человек очень динамичный, и мы тебя обязательно пригласим в наши будущие программы. Я думаю, что это будет очень интересно. Забудем какой-нибудь совместный проект. Спасибо, Спасибо, друзья. С вами была Екатерина Текота из Минска, Анастасия Хрущинская из Сан-Франциско, и радио гейтс со штаб-квартиры в Чукалго. Мы вещаем по всему миру через интернет, на нашем интернет-рагменте сангейтс и рассказываем обо всем что вам будет интересно до новых встреч дорогие друзья и следите за нашими анонсами в социальных сетях и на нашем канале youtube кто-то не успел послушать нашу программу очень скоро она появится на нашем канале а также я Хочу вас пригласить в новый формат. Я а, начала выкладывать наши программы а, в на ради, интернет-радио под FM. Вы можете слушать наши подкасты в ежедневном аудиожурнале. Мы теперь доступны через интернет-приложение. Ищите наши передачи везде. Спасибо, друзья. Катюш, до новых встреч. Счастливо. До новых встреч. И хорошего вечера. Пока. Спасибо. Все. Пока-пока. Thank you.